Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре самые дешевые и самые популярные кроссовки на AliExpress Более 9000 заказов. Я их ждал очень долго. Сначала они задержались немного в Китае. Затем, когда они поехали в Россию, они зачем-то 4 дня торчали в Екатеринбурге. После поехали, погостили немножко в Волгограде и только потом они поехали в Ростов. Six hours later. В общем-то, только потом они попали ко мне в руки Покупал я их за 12 долларов В рублях это примерно 780 рублей Но до того, как я купил, на них была скидка По которой, конечно же, я не успел их приобрести Давайте смотреть Я уже тут все распаковал Потрогал, пощупал, померил, походил немножечко в них И теперь хочу с вами поделиться своим, так скажем, отзывом Собственно, 12 долларов, ребята, это самые дешевые, что есть на алиэкспресс и самые популярные кроссовочки. Так, вот такие вот кроссовочки. Заказывал я их черного цвета. Были также и другие цвета, там красные. Я не помню, честно говоря. Я зацикался на своих черных. Вау, какие такие кроссовочки. Хорошие, подошва такая. Итак, вот такие вот кроссовочки. Брал, кстати, 45 размер. У меня нога 43-го размера, я решил перестраховаться и немножко взять на, пару, на два размера больше. зная китайцев, что X45 это как наш 43-й. То есть имейте это в виду, когда вы покупаете вещи с AliExpress. Собственно, как я заработал на эти кроссовки? Все просто. Социальные сети. Непонятно, да? Обо всем по порядку. Я уже давно зарабатываю на сайте vktarget.ru. Это такой сервис по раскрутке в социальных сетях, где помимо заказа рекламы можно выполнять задания по типу подписаться, поставить лайк, репостнуть чью-то запись. Переходите именно по ссылке в описании, тогда я смогу с вами связаться и рассказать о некоторых секретах заработка на этом сайте, о которых вам никто и никогда не расскажет. Все в ваших руках, ребята. Итак, а мы продолжаем обзорчик. Вот такие вот черные кроссовочки. Как я уже сказал, брал 45 размера. Вот такая вот у них необычная подошва, полуспортивная. Брал я их чисто, чтобы ходить, то есть не для спорта. Но думаю, за 700 рублей достаточно неплохие они такие. Вот такая вот подошва. Фейшен, конечно, лучше бы его не было, это надписи. Но что я вам сказать, вроде бы материал такой ну, нормальный. Опять же-таки, повторюсь, 780 рублей. Самые дешевые кроссовки. От них ожидать можно было чего угодно, но только не такой крутости, как я их... В общем. Итак, давайте мы их оденем на ноги, и я вам покажу более подробнее, как они выглядят на ногах. этой покупочке я специально приберем вот такие вот классненькие черные носочечки У меня также есть такие же белые Вот такие вот, ребята, Супермен Стоят такие носочки всего 30 рублей И то они стоили тогда, когда они были по скидке Сейчас же они стоят 60 рублей, ребята, 60 рублей Это воровство какое-то По скидке значит 30 а сейчас 60 Оп. так сильно стягивать не буду ну, в общем то я их одел что хочу сказать ну, удобно я вам скажу ребята очень даже удобно есть, так, ничего себе так даже ух ты блин ну даже так удобно так чук! Несмотря на то, что у меня нога 43 размера, эти кроссовки 45-го, и мне нормально, то есть ничего не давит, нет такого ощущения, будто бы прислали какие-то ласты. То есть все идеально подошло. Имейте это в виду, если будете брать. Кстати, размер стопы у меня 275 сантиметров, а это тоже внимательно смотрите в размере таблиц при заказе данных вещей. Я, конечно, честно, боялся заказывать Какие-либо вещи, кроссовки, одежду с Алиэкспресс Потому что, опять же таки, вот эта путаница с размерами Она, конечно, немножко меня отталкивала Но все таки 700 рублей, ребята 780 рублей Это... Это ли не крутые кроссовки за такие деньги, ребята? Ребят, я вам хочу сказать, кроссовки очень годные. Я сейчас немножко походил, вам потом там покажу на монтаже. И что я хочу сказать, я остался доволен результатом. Очень классные кроссовки для повседневки. Для спорта не знаю как, но для повседневки самое-то. Еще плюс в том, что они легкие, они летние, они дыщащие, потому что материал здесь, как можно видеть, сеточка. Ну, как сеточка называется В общем-то, классные кросы. Вот мои старые кросы для сравнения То есть это Adidas Покупал я их на местном рынке у себя За 1600 и Я думаю, что эти будут намного лучше и долговечнее, чем эти Хотя у них была подошва достаточно хорошая, и игольчатая То есть сцепление для спорта самое то кроссовки были Ну, а эти чисто для ходьбы не вообще идеальная просто Лучше кроссовок я не видел Тем более за такие деньги 780 рублей Просто, ну класс Вот, посмотрите, что с моими старыми кроссовками случилось Все им капец Их, конечно, надо подклеивать Они уже немножко уставшие Как какая-нибудь старая Машина марки Автоваз Тоже Уставшие Подкрашивать, подклеивать Битокрашивать Бампер менять надо, тут надо подклеить Тут вообще восстановление не подлежит Поэтому, ребята, это очень классные кроссовки Всем советую, всем, блядь, рекомендую А если вы хотите найти эти кроссовки, то ссылочка для вас в описании, ребятушки Переходите, покупайте, смотрите Также я, ну раз что хотите, наверное, оставлю ссылочки на эти крутые суперменовские носки Не видно, правда плохо. но ну вот, Супермен. Не видно, наверное, все равно, но тоже на них ссылочку оставлю. Если вам надо, там, берите на зарубе. Так что, хорошие и блин. А вот, собственно, вид сверху. Ни хрена не видно, потому что кроссовки настолько черные, что ну, вообще. Вот, только если так. Очень сильно черные. То есть, ну будет выглядеть примерно вот так вид сверху. Вид сверху. То есть, ну вот. 壊す。